Однажды скромный бард, покинув свой причал Отправился в путь и ведьмака повстречал То Геральт Белый волк, о нем я буду петь Что дьявольских эльфов сумела доверить Не пришли, решив меня скубить, разбив мою людню, пытаясь убить. Когда злобный вес стоял надо мной, то Генрих воскликнул: "Эй, братец, постой! Ведь могу заплатить чеканной Вид заплатите, заплатил тебя за что-то засуха. Он! Он хоть на краю земли. Это никак я не пойму Он нас защищает, как налетишь ему Ведьмаку заплатите чеканной монетой Чеканной монетой Ведьмаку Шикарной монетой Шикарной монетой о о о, -о. Ведьмаку заплатите Зачтется все Лютик, блять. Это, блять, что такое было?